Над зданием суда, где оглашался этот приговор, порванный флаг правосудия. И у нас также в сегодняшнем решении порвали веру, справедливость, беспристрастность и закон. В августе я узнал, что в отношении меня возбуждено уголовное дело. Я связываю это с политическим заказом. После получения результатов экспертизы, конечно, суд и прокуратура офигели. Организованные сверху на всех этапах, ага, без пределов, без, предела. без предела. Меня зовут Евгений Малышев, я живу в Пензе и я автор этого видео. Расскажите, что произошло 22 апреля 2020 года. А возле моего дома двое неизвестных тогда мне лиц напали на меня с ведром краски и облили меня половой краской. Буквально несколько месяцев назад мы уже обращались через средства массовой информации, ну, через прессу о том, что губернатор Белозерцев незаконно захватил общественную дорогу и поставил на ней забор. Один из них замахнулся, я думал, хочет нанести удар. Я нагнулся, и в это время он с каким-то криком «Это тебе за что-то», что ли, вот так что-то прозвучало, вылил на меня краску. Ну и дальше они разбежались. Один из них побежал вдоль дома Читаева 93, а другой, кто облил меня, побежал в сторону магазина Светланы на остановку Пенза 2. Я погнался за ним, схватил ведро и догнал его как раз возле остановки. Закинув в него ведро, попал и он остановился. В августе я узнал, что в отношении меня возбуждено уголовное дело по факту избиения Арсамурзаева Аюба, нанесение ему телесных повреждений средней тяжести, вследствие которых он провел якобы в больнице. Насколько это вообще прав правдоподобно звучит, и что не так было в показаниях Арсему Жзаеву? В он дал одни показания, говорил, что находился у своей знакомой по улице Чедаева, дом 93, и знакомые попросили его вынести в мусор, ведро с половой краской. И выходя на улицу, он, ища помойку, он случайно столкнулся со мной, якобы выплеснулась краска, и якобы я стал нападать на него. Потом у него появилась другая версия о том, что он случайно приехал в данный район, так как вез свое, э, ведро краски своему другу. Между ними возник конфликт из-за порчи одежды подсудимого, переросших в свои фрукты и с оскорблениями и желанием герасимов догнать на остановиться в музей, в том числе с помощью ведра, что он сделал. С какими нарушениями столкнулись на стадии следствия? Так, отказались проводить детализацию телефонных звонков, переговоров, которые были у Арсу Мурзаева. Скорее всего, и были, потому что он при мне пытался кому-то позвонить с кем договорился, кому-то писал смс, пока мы ждали сотрудников полиции. Дело в том, что когда я задержал Арсена Мурзаева и не дал ему скрыться, я вызвал сотрудников полиции, и пока мы ждали, Арсен Мурзаев что-то пытался на своем телефоне набрать и позвонить кому-то. Ну, я опытный сотрудник. я знаю они сейчас выслужатся да там перед кем-то сделают свое дело получат может быть свои бонусы каким то вот. а сейчас что-то пойдет не так или это со мной. это преступление, как минимум то есть я бы совершил суд конечно решил их игнорировать я так считаю они адвоката дала понять что это и данные показания его чисто субъективные связанные с его конфликтом с начальством Какие ответы для вас это дало, вот то, что рассказал при Филипп. Для меня то, что дело именно фабриковалось, подтвердило мои предположения о том, что сотрудники полиции из преступных соображений специально решили скрыть преступную группу, в число которых ходил и Арсамурзаев. Ну а судмедэкспертиза проявила объективность, рассмотрела все материалы дела и выявила, что сотрудники 6 городской больницы, медработники чисто визуально осмотрели Арсу Мурзаева, не квалифицированно взяли у него как пробы, так и неправильно осмотрели, зафиксировали якобы имеющиеся у него телесные повреждения что по мнению судмедэкспертов не может что они не могут поставить никакой диагноз. Как это повлияло этим. на уголовное дело? Дело в том, что после получения результатов экспертизы, конечно, суд и прокуратура офигели. Если грубо так говорить, и они видели, что уголовное дело разваливается, и прокурор попросила провести повторную судмедэкспертизу. При определении степени тяжести вреда здоровью суд берет за основу заключения дополнительной судебно-медицинской экспертизы и следует в совокупности доказательства. Суд квалифицирует действия Герасимова по части 1 статьи 115 указывает как умышленное причинение легкого вреда здоровью, вызвавшего правдовременное расстройство здоровья, считая, что Герасима в этом полностью доказано. Что намерено делать в дальнейшем? Обжаловать приговор и по возможности искать доказательства виновности Арсаманзаева и разоблачать преступную группировку, которая фабриковала дело, а также которая организовывала покушение на меня.